Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. В прошлом ролике по Вормиксу сказал то, что если вы не проявите свою активность, не наберете 30 лайков под прошлым видео, Вормикса больше не будет на канале, за исключением глобальных роликов по нему. Собрали вы 30 лайков, я очень вам благодарен за вашу поддержку. Хотя мне в личку никто не написал, почему мне стоит снимать дальше Вормикс, но зато вы в комментариях много чего писали. Норматив для следующего ролика будет почти такой же, но отличие будет следующее: вы должны будете набрать в паблике 30 лайков под закрепленным постом. На ютубе тоже так лайки ставьте, но приоритет будет 30 лайков в паблике, и я выпускаю следующий ролик также. Давайте ваши комментарии прочту. Двумя персами можно проходить, чтобы другим две триковы дать. Это по поводу ассасина. Мне не нравится такая тактика, я выбрал другую. Это не последний, отвечаю. Ну. Как видишь, да, старайся дальше для нас, я не хочу, чтобы Вормикс полностью умер, но это похожий комментарий из прошлого ролика. Я уже забыл, что это есть. Ну да, я появляюсь достаточно редко. Иногда у меня перерывы огромные. Вот, я тут писал, чтобы вы мне написали в личку для поддержки, но, к сожалению, в личку не писали мне. Писали только самые такие близкие друзья с Вормикса. Которые меня не поддержали Вряд ли наберем нормативы Нет, набрали все-таки, набрали, лучше, спасибо Ведь я лучше уровень фармить Вообще, уровень фармится сам постепенно Типа, если ты играешь а Лучше всего, конечно же, на боссах, наверное Непонятный комментарий Большой молодец, ты буду следить за этим контентом Мои друзья смеются с меня Никто не верит в меня Помоги, прошу, подпишись на меня Очень нужна твоя помощь Не знаю, о чем он В принципе, вот такие комментарии вы написали Спасибо вам за поддержку. Всем приятного просмотра. Так, всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. И сегодня прохождение Алхимика у нас на фейке в 0. И для него нам потребуется что? Хороший арсенал такой, наверное. Главное это то, что у меня есть шапочка Крик, сосулька. Он у нас никак морозить не будет. Это круто. Короче, очень легкий босс. Прям вообще изи. Особенно, вроде бы, как можно их кучу скидывать сейчас. Он же у нас не, не этот, не усиленный Алхимик, да? Или усиленный а заодно проверим сейчас как раз, я забыл просто, я очень давно не валил этого босса, но он просто изичный. так, короче, даю фугу сразу, там титаночка. просто прячемся, да и все. Короче, а раньше скидывал всех в кучу, сейчас я не знаю, короче, вроде бы можно скинуть в кучу их на первый раз, когда проходите алхимика первый раз вы не прошли алхимика, да, вы можете скинуть в кучу, но когда второй раз проходите, его нельзя скинуть в кучу, сейчас проверим это. Я оторопиться не буду никуда. Просто проверим. Вообще, это делается по-другому. Ставится охранник спокойненько. Ставится минка. Охранник. Минка. Ну, короче, дальше балка вот так вот ставится. Ладно уже. На следующий ход э, кучу скину всех. И все. Благодаря этому персу я пробил химико на изи сейчас. Ставлю балку, вот тут еще одну. Я надеюсь, он не будет тпшнуться, потому что, блин, мне не хочется, чтобы он тпхался. Да не будет он, я знаю, что он не, не этот не усиленный алхимик. Все, easy. Скидываешь в кучу их, травишь всех, кидаешь газы, кувалды, и все. Победа. Это легкое прохождение алхимика, считаете. Но второе будет усиленное уже, дорогие друзья. Сниму прохождение усиленного потом, может быть, но оно и так есть на канале где-то у меня, так что я этого делать не буду. Я просто дам видос по ссылке в описании, кому интересно, и посмотрите. Усиленного химик там по-другому, там их нельзя скидывать в кучу, они тп постоянно. А здесь они не тп ходятся, все Это победа, Карл. Сейчас травим просто их. Всех не получается затравить, но да ладно. А, ну он еще этот желтый кристалл юзает. Да ладно, не страшно, тут еще у них мало хп. Я им снял. Мало. Вот сейчас надо бункер дать на всякий случай. Основаем желтый кристалл, иначе он его активирует и зарегенится. Вообще алхимик активирует ближайшийся к себе кристалл. Давайте посмотрим, сейчас, что он активирует. Синюю активирует, если сломаю, получается, желтую. Для тех, кто не в курсе. Что он активирует ближайший к себе кристалл. То есть, синий. То есть, током будет бить меня сейчас. Вот, видите, активировал, ударил током. все, как -то Понятно, логично, да? А то многие на супербоссах, типа, рушат желтый кристалл. Зачем-то. А он вообще далеко в самой жопе мира находится. То есть, он и так его не возьмет по логике типа вещей. Они берут, на супербоссах, типа, рушат самый дальний. Но он активирует ближайший к себе. Запомните, это всегда, типа... Никогда он не будет, алхимик, э, активировать дальний кристалл. Короче, у меня же перч еще есть. Или нету? А, не, нету. Еще одного затравить, последнего там, который не травится там. Блин, ну я под уроном стою, конечно, да. Не очень. но вампиризм это зарешает, вампиризм мой. Здесь, что вы думаете? Я еще юз, ну, мне не жалко юз, как бы. Я даже пойду там. Не, вообще-то опасно давать тут эту кувалду. Потому что... Не знаю, как он меня телепортирует, куда, она край может телепортирует, активирует кристалл, и кристалл скинет меня в воду. Вообще-то я рискну. Мне вампирка нужна, как бы. Я вот так стану просто, мне пофиг. Вроде бы не должен сильно зауронить. Просто вампирист. Изи босс, изи прохождения. Когда первый раз проходите, легче намного проходить, чем ассасина. Дальше даем газовую, и все пускай юзит что хочет, его уже ничего не спасет, разве что если я сам пойду топлю себе перса этого, но этого делать не буду конечно же, ну что я блок дам, можно в идеале пройти его без потери хп, но я не буду выкручиваться, что-то там, обычное прохождение стандартное, да и все. Ну все, тут уже газ добивает их всех там, да. Остался один алхимик, он уже сам сдохнет там от газа от моего. Доведем. А, ассистент остался, ну пофиг. Вот такое прохождение босса, ребята. Очень легкий босс. Спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне друзья, прокачивайте реакцию. И увидимся на следующем боссе, скорее всего. Может, раньше увидимся, может, позже, не знаю. А может на другом видео убимся? Ну, скорее всего, на слишком боссе. Ну, посмотрим. Что там у нас? Архибота! Архибота я не знаю, когда буду валить, честно говоря. Мне не хочется сейчас его валить. У меня есть жетоны боссов, но что-то не хочется мне. Вообще, я могу пройти и императора, и Архибота, и ученого даже. Ну вот ученого мне не пройти с таким таки марсом и командой. Да. Славы персы, у меня даже нет носорога никакого. Значит, только нужна на этом боссе. А в крике я же не поюг проходить в крике с этим. С зубастиком. Вряд ли я приду с таким персоном, но ну, может пройду как-то посмотрим. Да мне и зубастика нету. Проходить ученого, понимаете, ученого проходить в э, зубастике с криком только поел умел, по-моему, там он снял видео. Давно еще, кстати, очень давно он проходил, я помню.